Доброго времени суток, я, не, я начинаю прохождение Готики Ночи крови, за Магадна», если так, посудить, проходить полную версию до 6 главы, там я поставлю фишку, меня, очень интересно. Ну, мы начинаем.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 Прям очень, ну так, прям хорошо. но вообще, знаете, по сути дела, вот в этой готике я так понял, что он может вообще быть за любого, за, за Бога там, за... Эй ты! Короче, играть за любых. За темную. Что за светлых, ты можешь как, сказать? За каменные а... таблички. Сначала я подозревал, что это магический артефакт, но потом пришел к выводу, что никакой ценности она не имеет. Я не смог полностью расшифровать надписи на табличке. Но похоже, они относятся к истории какой-то древней культуры. Если хочешь. Ну это понятно. Можно это этого уже все не спрашивать. Я хотел. ну так, ничего, я не договорил-то. Получается, он может так изобилиара быть, как бы служить Белиару, Инос или Аганос. Это. Вообще чисто главный ГГ это вообще противоположность всего. Идет, типа мол такого. Сколько не играй, и вы сами в это дело будете ходить дольше, чем я думаю. Ну так полагаю, да? потому что я когда проходил это вот все дело, я сейчас думаю, что за мага буду огня играть. А, ну, поймете почему. Твою маковку нету нажал. Ладно, сейчас настройки поменяем. Управление, а то на пробел не прыгает. Так, ладно. А, управление. Так, прыжочек. Все, поменяли на прыжок, а то... все прыгает. Ну, в общем, так. Как бы сказать, я это не официально играю сейчас в готику, то бишь... У меня есть официальная, как бы скачанная. А там я возвращение 2.0 прохожу в альтернативный баланс. Если честно, посудите так, я там для себя играю, не для кого-то там. То бишь пытаюсь посмотреть, что да как там, прохождение все такое. Сложно, не сложно э, Думаю, ну, поиграть как-нибудь и записать ролик этот, как бы для вас, если вам это понравится, конечно, рубрика. Сейчас ночь крови, ну, сами понимаете, я проходил тогда. Тогда у меня с компьютером беда случилась и все, я типа мол не мог играть. Вот такие вот у меня проблемы были с компьютером. Сейчас я себе новый купил, как бы, ну, да, не очень мощный такой, как бы сказать. Новые игры, да, тянет, я вот уже пробовал, как бы control поиграть нормально там на высокий даже нормально, но только размытие появляется. Ну, все пробовал болка, okay, да. Так, такое. Так ладно. Ну лучше сейчас к тому чувачку не подходить, сейчас который там внизу будет. Фишка mm -hmm. mm -hmm. такая. Прохождение этому все объясняет. Сколько там у меня статы? 10 сил ловкости, ну в принципе. За мага пойдет. Прохождение, я так думаю. Сейчас. Просто я на шестую главу, когда смотрел там. У других это прохож... прохождение не было, а у меня уже было. Просто я проходил когда Заранее. Ну, жалко, что здесь вот как возвращение 2.0 на заднюю кнопку мыши нажимаешь. Он хопа! Съедает это все быстро. Не наклоняется, ну, так понимаете. Так, золото не будем ничего лутать вот из этого. Здесь вот это вот соберем. Это для этого как раз таки. М -м я так думаю, что здесь вот, вот этот баг так и не убрали э -э с мечами, так что.. Как-то так. Обои с меч буду ему сдавать также. Созданные с собой. <к 96> ну что ж, сохраняюсь пока. Видите, я даже тут не проходил ничего просто. я полностью система вся тогда полетела. И я прохождением буду заниматься, это вообще, наверняка, долго. Ну, видите, здесь зеленый, хотя я могу выбрать как бы по моду красный. Приветствую. Кто ты и откуда? Я бывший заключенный, а иду от Ксардоса.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 Сейчас я стал вампиром, так что, если вы так хотите, почитайте так письмецо. Тут кровь, типа, дается нам и одежонка вот эта. Но самое лучшее, это с самого начала ее одеть, потому что сейчас солнце нам будет давать дамаги. Так, как бы я помню, что вот так. И да, постоянно кровь попивать, так что... Это стандартная, Ну тут я все равно слабоватый, буду для всех, как бы. Все равно на всякий случай сохраняться. Ну, кстати, у меня акробатика сейчас сразу, смотрите. Прокачанная будет. Что, как бы, вампиризм. Здесь с самого начала руны мне добивают. Просто на изи можно. Прыгать, смотрите. Ха? Вот так. Если вам эта, конечно, рубрика реально понравится, подпишитесь на этот канал. Я честно скажу, я буду вам рад. Просто подпишитесь. Если вам это понравится, конечно. Я не мастер в играх, как бы сказать. Я много чего проходил, даже вот GTA 5 онлайн я играл. Ну, в принципе, ну так, для, для кого-нибудь. Ну, вот я еще записываю ролики по прохождению космофобии, там я постоянно играю, так что, если вам эта рубрика реально нравится, лучше сохраниться на всякий случай. Эм, я много чего делаю, как бы, знаете, у меня из-за работы я не могу нормально, как бы, в одной квартире это все делать. Так, что Так, где-то волк здесь должен быть. Где он? А, вон он. Вот. Как стандарт, лучше втащить... Ему. Ай! Так, у меня что, на первом готике стоит, что ли? Управление? Ага, да. Да, на первом Так, я понял. Сейчас еще раз настроим, так. Эм... Все. Включаю, чтоб этого не было неудобства. Ну, на реальных событиях это неудобно. Хотя, как-то как раньше играл в год Готику вот так. О, игры. Сейчас мобы будут не такие уж и сильные, когда ностальгии играешь и в эту игру. Из этого не выйдет ничего хорошего. Ай, тебе. заразник. Да я тебя втащу раз. Ай. Во. А, у меня здесь не работает, как на, на моде, да? Лучше все пособирать заранее, потому что это хилка для нас. Все удобно. Лучше сохраняться на каждом пути, потому что может и крашнуть игру. Так, что? Да, я он со стримером, оказывается, одним встречался. Даже сам я не думал, что это стример со мной играет. То бишь, в космофобии, когда я играл. Вы бы видели, а че ему... Это, он не ляпнул, я такой сел, сижу, че? Нечего взять. Он говорит, я ролик записываю, ну и че? Я такой, говорю, ну и ладно. знаменитым стану хоть, вот так как-нибудь ну, вот я сейчас граунд а, еще на днях просто играли мы с братишкой как бы там ничего не, из этого не выйдет ничего хорошего ну самое удобное это вот в этой готике это хп восстанавливается Мне просто нравится здесь геймплей конечно да с водой вот это вот с этим всем я просто на максимум все поставил даже вам могу показать что графика вот видите все на полной максимум как бы и вот с крысами я не знаю как я буду Они мощно бьют, вроде как ну, хотя и я тогда тоже не слаб вроде как Ой, иди сюда грязная тварюка Отбегаем. самый лучший способ это во всех играх отбегать их и бить нечего взять ну и лучше там все, ничего лучше. Не выйдет, так, ничего и там ничего нет лучше. там ничего нет так, ну и вот он мне кровь оставил как бы запись улька. можно почитать даже я уже ее читал я знаю, что там написано даже так ну пока оставим потихоньку все равно хп восстанавливается, так что за всю игру вот это удобство восстанавливая хп, даже вот возвращение 2.0 оно тоже есть. Как бы. Но восстанавливается она очень медленно, когда только ее прокачаешь. Здесь прокачка тоже идет такая себе, конечно. Ладно, откроем кошлючик. Так. А, у меня пояса здесь нет. печать чего вот я игре, что ли, отменили. Жопа, как раньше. Ну да, так бы сказать, самоудобство удобство здесь, в этой игре это восстанавливание ХП. В любом случае тут без титоп можно даже играть многим, я так скажу. Ну кто читер, конечно, я, я вот именно занимаюсь стримерством, так что мне вообще... Это ты?! Значит... То... Так. это был безумный побег!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 Я знал, что он намного способен, но создать башню вот так запросто. Ксардас, некромант, он живет в этой башне. Мне это не нравится. Не волнуйся, это он спас меня из храма спящего. Он на нашей стороне. Что ты знаешь об этой месте? Если ты пойдешь по этой тропинке, то попадешь на ферм, Но будь. Я направляюсь. Харинес. Ну это довольно бо. А почему ты спрашиваешь? Я должен поговорить с паладин. <смех> Может быть, ты знаешь. Знаю. Он довольно влияет. Так, но. <смех> ты и идол... ты не ду. Дра. Ты... <смех> В общем, ну мы с ним так поговорили. Это я про... просто, я уже это все знаю, как когда... бы. Без надобности это все дело порой говорить. Все его знают, слова то же самое, что на бедренную пояску только там, как говорится, в другой готике дает. Но там лучше вслушиваться все слова, потому что там порой я, я заучена даже есть порой. А, да, я хроники хроники Шумиртана поигрываю немножко, но просто мне интересно поиграть вот так, по, помучкаться немножко, по заданиям побегать. Но я там уже до города дошел, как бы я там два способа знаю, это как бы пропуск получить у одного из этих ну, вот уже и уровень поднял ошибись так с уровнем насколько дается 10 нормально но мы успеем все пора докачаться до до уже до мага и всегда идти до банастерям так тут три гобика свечки не такие уж и сильные как... Когда я играл раньше, это было капец, конечно, не сильно, ой, все страшно. Ну, сейчас не особо активно. Там ничего показать. нет. Да, если какие-то маты у меня будут, как бы я их, как бы, знаете, звук просто убавляю там в самой программе и все. Так что материться здесь, как бы, я не буду в любом случае. В играх это не интересно всем теряться что то что-то творят ну как бы по факту тут все очень просто прохождения несложные в принципе эм, ну как еще сказать тут еще надо сейчас бегать бегать вот по квестам определенное время вставать я так сейчас думаю скоро сейчас кровью он захочет такой эффект будет знаете как будто это одержимость можно ее заменять как бы кровью я лично всегда заменяю кровь да и все и бегаюсь с ней э, молочная кровь да и все и кешь я всегда... у меня еще жертвенного ножа нет, конечно да но тут он когда будет то уже легче будет как бы пользоваться этой силой окачиваться здесь в принципе несложно а ведь овечья кровь будет потом, можно будет ее добывать. Ну пока я еще не могу добывать. Самый удобный способ это здесь прокачаться. За мага там сходить, поиграть. Что за кого-нибудь. Так, царямба. Человек-то. Темнее это да? Сколько времени тут? Угу. Уже ветер, да, мудрее. Так, ну они же не знают, что я вампир, как бы никто там одним... проходить заранее все это дело когда кокот беляра получится. И из этого, <связан> этого не выйдет нет. ничего хорошего а да тут может еще и нечего полог... взять. если ты его сундук берешь я не знаю как это работает конечно я один раз так взял он... ах ты воришка на меня но это все зависит от твоего мода как бы Ну но... я не знаю а во многих играх тут просто багов на багом в принципе, вот сейчас я игру это запустил даже так, сказать честно, она у меня неофициальная, хрен запускается, ну, так бы сказать, оно и не запустится, это, как по факту. А, а заклинание же точно. Так. Тут одежонку лучше самое, с самого начала, тут сейчас поговорим с Кабиком. Проблем, чёрт! Я не знаю, где они все прячутся! Убиваешь одного? И вскоре они все возвращаются. Погоди минутку, я тебя знаю. Ты тот парень, что постоянно клянчил у меня стрелы в долине рудников. Тебя зовут Ковалор, верно? Ага. Я вижу, ты все-таки не забыл меня после всего, через что мы прошли в этой клятой колонии. Куда ты направляешься?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 У меня нет выбора, так что я принимаю твое предложение. Так, слушай. Вниз по этой дороге располагаются именно те ребята, что там сидят. Скажи, когда будешь готов. Мне нужна экипировка получше. Эти свиньи не оставили мне... Я могу дать тебе волчий нож. Ты называешь... А что по поводу лечения? У меня есть еще два лечебных зе. Конечно. Эй, я спустился с гор. Точно, ты спустился с гор. И это плохо для... Очень тебя и есть. Кто ищет меня? За тобой охотится половина Харинеса. А, так ты... С кем я до... С нашим главарем. Его зовут Браго.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 Но сейчас важнее то, что у тебя большие проблемы. Кто-то назначил Круглень на твоем месте, и я был бы очень, очень осторожным. Но я думаю, что мы, бывшие заключенные из колонии, должны держаться вместе. Тогда я должен сказать тебе большое спасибо. Пустики. Просто постарайся остаться в живых. Кто назначил цену за мою голову? Я этого не И кто это? Эй, послушай, я действительно не могу сказать. Десять золотых. А, я действительно не могу сказать. Выкладывай. Ах, парень. Хорошо, его зовут Декстер. На ней сторожевая башня и несколько шахт. Видишь, это, это было не так уж и столько. Только никому не говори, что это я назвал тебе его. Могу я взять эту картинку? Конечно. Похоже, у тебя что-то сюда набрак. Видите, с самого начала можно было узнать, кто назначил на твою голову. Как бы знаете, это вообще не проблема. Эй! Пойди. Конечно. Теперь их... Ну, в общем, вот такие вот пирожки всегда с котяшками. Как бы всегда злодеев их не находишь, убиваешь и все такое. Да, я всегда вот играл, как бы в готику. Мне просто нравилось раньше геймплей. Раньше графика такая оказалась прям, как, прям хорошая. Так, ладно. Так, чуть-чуть поясни сделаю, потому что. не стоило появляться здесь. Брагу. По брагу не могу попасть. Ты заслужил это, подонок. Бродяга. Готово! И я наконец смогу выполнить, что это за. Ага-да! Это то, что магом надо. Ты в ты. И хорошо. Так, ну одна ручка, в принципе, это бесплатно все. Как бы одна ручка лучше. Обучиться на всякий случай. Уже лучше. Все, больше я не смогу ничего тут улучшать как бы. Из как бы оно... этого не выйдет ничего хорошего. Все, тут уже больше ничего нету. Ну лучше всего прокачивать с самого начала, хотя бы чтобы дамаг. Оп, болеть. Вот и кролушки поперед. Ну, видите, да, вот то, что сейчас произошло, я, конечно, натягнулся, извиняюсь. За все эти слова. Так, пышка. Ну, у меня ком, конечно, да, сказать, там, 10-50 а, это чё, Мощный видеокарта не, не очень такой сказать совсем не, не, не никто не может так вот просто быстро это все делать еще одним монстром стало меньше на да, кстати когда проходишь что-нибудь это вообще круто прям на вот это 10 50 я даже вам так скажу что это и просто мне нравится есть 50 все говорят что это все фигня, ну а вы сейчас попробуйте ведух где-нибудь помощнее найти. Нигде не найдете. Да моя сборка, конечно, сказать чё, чисто вот сказать. Intel Core i3, что сказать, 10-100F. 4. Привет, чужеземец. Я видел, как ты спустился с гор. Тебе повезло. Мы бы приняли. Тымш. На меня напали. Вот меня. Тебе. Эти банды. Почему? я иду они могут не могу... и на них могу в общем 10 100 у меня да все говорят интел корр э, 4, 4 потока блин ой 4 ядерный 8 потоков блин ну это самое самое лучшее чем ничего блин но ну, она у меня есть с разинкой получается Э, процессор, да, с Ryzen, 3 третий, пятый, да, он у меня просто с ними наравне идет. Ну, как бы, пятый лучший, даже, так сказать, но с пятым у меня просто FPS одинаковый, я даже так вам расскажу, вот, по факту, да. Ник никто, вот, конечно, как бы, как я, это бюджетный самый системный блок у меня идет, как бы, давно собраны, скажете, нет, у меня до этого старый был компьютер, там, видеокарта еще, ой-ой-ой, Райдинг, короче, 700 -я. она у меня лагала не по-детски, честно сказать. И, прохождение игр, стримить их, Ф нет, это было просто жопа, по-честноку сказать. Все может кто-нибудь что-нибудь скажет, что ой, это говно все, да, ну, это, это ваше предположение, не моё. Как бы мое мне без разницы. У меня это даже вот так по сути дела сказать. Мой еще компьютер, прям пс. Эй, ты, Что ты тут ошиваешься в моей ферме? Ты на чье. вообще можно просто сказать за короля, за книги не понимаю, и все такое. И... Как бы он тоже так же, да? Как идут здесь? Ты... Так. Расскажи оонорс Так, это неинтересно, не то, что тут поставили крестьян а что На На какой? Я еще работаю Мне не нужен Так, хорошо, я соберу Как собираем Вот тебе Все Лучше продать дешевле, конечно, да Те есть еще работа на меня? Нет, конечно, нет Так Делаем так Подходим к вина. Эй, как, как вот Так, это он работает, так я могу тебе помочь. А, а, а, er, that's that's that. Он попросит вина, oh. вот я направляюсь в город, ну все. Вот это можно не спрашивать, почему? Потому что он орк скажет. Так, Сколько у меня там денег? А, 170. Ну, в принципе, нормалек. Надо пройти, попробовать сохраниться просто сейчас. Я же, как говорится, жить никак не заключенный выгляжу сейчас, у меня робота. Я не знаю, как она работает, не, не не помню, честно. Ну все, все, все осуждают сейчас видеокарты. Что я могу сделать? А. Что ты можешь? Я бродячий-то. Покажи, выбер. Вот видели, да. Мне ничего не пришлось, я как бы особо так... Мне как как бы даже особо ничем а че там сковородка несколько обошлась а, можно. так-то, так-то лучше Сейчас она мне тоже так же деньги всунет, да и все в принципе со всеми просто поговорить и все будет интересно, так ну по факту, как бы играешь здесь самый лучший способ это все де... где она так, вот она она Хильда Так принесли за ты... добавкой ну за да, завтра мы... дай мне золото да вот тебе держи. сковороду так что деньги все равно я не в минус ушел не в плюс как бы все просто как оно есть сейчас война с майнерами вот поэтому этой ты... стримером всем тяжело как бы это все делать мне нужна прилич... Я яма Сколько стоит? Так, золотых. Ты пом... 40 золотых А чё 40? Не понял да. Че, оборзел что ли? Я же все сделал Ну хотя здесь же мод как бы ну Да Оплата может быть такая Галимая да. О, так, погоди Чуть не забыл, это надо туда бегать, забрать Сейчас бы я к Грэгу пошел дол... долбанутый, как всегда. Как бы они даже ничего не будет против, что я тут все это заберу. Все. Все равно тут то, то, что у них лежало, он возниковать не будет. В любом случае, ты все равно ему одежду, крестьянина дашь. Ну, у меня в крайнем случае так вот и есть все. Легкой сложности нет никакой. Еще одним монстром стало меньше. Григориус Пссс И в чем ты посты. Почему бы и не? нет, да, говоришь ему вот это Значит, да? И вот Они, это вот как я, что крестьянскую одежду И, в принципе, можем идти дальше Походняк, видишь, нет, не изменился, как обычно а, «Возвращение 2.0», я когда я играл там Походняк от одежды твоей, которую ты носишь Оно меняется у так <тужим> Что? Тебе туда Почему? <произм> От таких оборв... в Где я оборванюсь? Ты чё? Я при. <произм> Правда? Все мне у меня Стой, чё, Я Лотар, ты даже не гражданин... <прослый> Посл... Я... А, лучше с ней не с... Там все такое <прослый> это, это просто бесит... Потому что поболтал мне на минут на 20-30, а я не хочу, чтобы... Как бы, знаете, сейчас война с майнерами это началась, это пипец ты какая. Сейчас вот... Вот у меня на моей видюхе я знаю, что можно майнить, но прибыль от нее всего 35 рублей в день. Приветик, я Лея. А ты, я гляжу, здесь новенький. Можно и так сказать. Хоринис со временем полностью пришел в упадок. Здесь господствует нищета, и это коснулось даже меня. Каким образом? Дошло до того, что мне пришлось заложить свое золотое ожерелье Лемору, чтобы... А зачем ты все это рассказываешь мне? Я верю, что ты можешь принести мне ее назад. Для чего мне делать это? Разве тебе не хочется утешить опечаленную женщину? Может быть. Но как я это сделаю? Просто возьми жерельки из дома Лемора и принеси мне. Ну вот, это вампирша, то без она тебя тоже обучать будет так бы как бы объясняться к тем. Я думал, он будет возникать. Ладно. Сколько время? Так, эм... Ой, эм... 23, он уже там дрыхнет вообще Ивановска должен быть. Это еще не дрыхнет. А жарели у него вот она, Ну, сами видите. Тут, в принципе, ничего сложного, даже так сказать. Так, я отходил просто подальше, ну, немножечко. Так, сейчас дождемся ночи, когда она. Оно будет спать, это чудовище. Лимар. Ну, в общем, так сказать. В принципе, можно уже... Так. В принципе, здесь удобно, что сделать можно, как. Смотри. Чтобы одежда у меня была. Ну, вы сами знаете, как-то пробираться, все это делать, несложно. Блин. Ну, я вам так расскажу. У меня даже есть Дискорд. И я со многими людьми общаюсь даже так сказать. По Дискорду, да, у меня я... В основном люблю в Warface поиграть, там, поиграться в эти вот все игры, да. Гражданская одежда, сейчас все заберем. Чтобы хотя бы что-то было. Кожаный доспех, уже лучше. Ну, по ночи только шариться, пока у меня нету ни амулета, ни... Ну, вы сами понимаете, тут рассказ такой будет, длинный. Вот я оделся самое лучшее это в ночь играть как бы ну я не знаю у вас как будет видно и я могу поярче даже сделать для вас как бы ну и музыка наверняка играет громко я не знаю можно будет убавить О, видите он ушел да значит Салимар уже должен быть а че он не ложится он ничего, бессонница заклинания сна у меня нету это узорису надо брать чтобы стыкать Сныкать у ему почему-нибудь. Так, ладно. Самое первое задание, так, вот, он, видишь? Начинается с первого задания Жерригу. Да, они на меня смотрят как на бомжа. Хм. Но это всегда молится, не спит. Эй, ты! Да прибудет с тобой! Кто ты? Я Ватр. Что я могу? У меня для тебя письмо. Да, это очень важно. Интересно. Я получил его у Кавалорна, охотника. Ковалорн? А где он? Он просил передать тебе, что не успевает, и сразу направился к месту встречи. Что бы это ни значило. Я смотрю, ты завоевал доверие Кавалорна. Это говорит в твою пользу. Расскажи мне о кольце воды. И зачем мне? Меня прислал к тебе ковалор. И что же он тебе сказал? Он сказал, что ты ищешь верных людей. А -а. Значит, ты хочешь присоединиться к нам, сынок? Я хочу присоединиться к Братству Кольца Воды. Правда? Значит, ты уже выполнил первое требование. Что ты хочешь этим сказать? Должно быть, среди нас есть кто-то, кто доверяет тебе. В противном случае ты бы просто ничего не узнал. Но я совсем ничего не знаю про вас. Что ты хочешь знать? Ну, ты можешь рассказать мне, откуда ты пришел. И зачем ты пришел в этот гор. У меня важное сообщение для главы паладинов. Что за сообщение? Пока мы разговариваем, собирается огромная армия, ведомая драконами. Драконы? Драконы? Ты говоришь о существах, которые до последнего времени упоминались только в легендах. Откуда ты знаешь это? Мне сказал об этом Максардас. Он послал меня предупредить паладинов. Некромант! Так он жив. И он послал тебя. А кто же ты тогда такой? Я бывший заключенный, Хорошо. Давай подытожим. Ты бывший заключен, которому сказал некроман Ксардас о том, что пришли драконы, и ты пришел, чтобы сообщить это паладин. Это все звучит довольно фантастически. Но я не думаю, что ты солгал мне. Поэтому я вынужден предположить, что твои мотивы благородны. Я хочу дать тебе шанс присоединиться к кольцу воды. Так как ты... Но я расскажу тебе то, что... Кто является членом... Пока ты не вступишь в наше братство, я не могу сообщать. Но ты наверняка уже встречался с ними. А где остальные маги воды? Они исследуют постройки древней цивилизации к северу-востоку от Хариниса. Мы подозреваем, что в этих руинах может скрываться проход к той части острова, которая еще не отмечена на... Расскажи мне об этом. Если хочешь присоединиться к экспедиции, я могу передать с тобой письмо, которое ты отнесешь Сатурусу. Ты можешь пойти с ним только в том случае, если ты будешь одним из нас. Безусловно. Чем именно вы занимаетесь? Мы стоим на пути порядка Иноса и хаоса Белиара. Если одна из сторон одержит верх, то это будет означать либо полный хаос либо окончательную потерю свободы. Поэтому мы поддерживаем баланс двух сил. Благодаря нам существует все живое. И что это значит для меня? А деньги бандиты, наверное, самое очевидное из них. И дело не только в том, что теперь нельзя путешествовать в безопасности. В городе есть кто-то, кто помогает бандитам. Мы узнали, что бандиты получают регулярные поставки от торговца оружием в Харинисе. Сейчас мы пытаемся всеми силами помешать этому. Если что-нибудь узнаешь об этом, дай мне знать. Разве так как Но я? Как? Но ты наверх. насчет. Как много ты знаешь? Спроси Мартина, он ты. Что я должен делать? Ты должен понимать. Мы не принимаем. Если хочешь присоединиться к обществу. Что это значит? Перед тем, как. И то я уничтожу. В последнем... И... Я освободил. Даже. И что? Я... Что это? Сначала. Но... Нет, примет. Можешь не сомневаться, у кольца свой мы поможем... В какой-то... Есть тот. а именно городской об Выбор зато... Лоресс... Так и сделал. Ты очень... Ищущие огонения. Спасибо. Подожди, есть... Так... Э как бы тебе теперь теперь так надо, да? Ловкости опять не хватает. Ну, это В принципе, сейчас все по ловкости прокачать. Ему надо больше погодить Ну, чем мне вот этим вот махаться? 30, 40 чуть-чуть побольше будет. Одна ручка. В принципе, ну рассказывается так чтобы ты понял что магом к магам воды ты не вступишь конечно в любом случае так я пробегу, потому что я еще слабоват для этого так ну сейчас он со мной сам подоговорил я должно быть сошелся эй я ты конечно же я помню ли я выбрался из и его парня так ну это я понял аватрос Так. Вот он предал ему. И... Я могу отнести. <связать> Это специально было? Чем именно? Я не могу. Так. Уат рассказал, что ты можешь помочь. <связать> так, к магам. магов огня. <связать> <связать> Путь в победу. Так, с ним надо бы поговорить еще. Что? Я заключу, что <связать> ты... Так мы заключаем. Чеми? Я делаю. Так аквариумное кольцо. Мне нужна твоя. Что? Как? Хм. Так кольчуга, оружие. Мне и много денег. Мне насчет пропавших людей. Так рассказывает. А... Так это людей это несложно тут найти в принципе. Ты знаешь, Копаши? зачем поладить? Никто точно. Расскажи мне о кольце. Кольцо, кольцо. кольцо. К к Я не против. Не против, он чтобы тут посиделся. Так. Это все понятно. Чтобы к ним вступить это как бы. Ты можешь меня обучить? пускай конечно, да, ловкости. Но... 3. Ловкость силу ловкость пока прокачаем и на одну силу как бы чтобы хотя бы дамаг чуть-чуть был побольше. ты уже ночью. Как бы это тренировки вот для этого вот всего и нужны Видите, все что я прокатил вот на ручку лучше потом прокачаться да и все так думаю у меня мана отстала так, сохранимся потому что этот чудик на нас мо нападает всегда а золото я ему давать не хочу. Эй! Не! Я да! Балабон! Забудь. так где. А теперь. А! А! Не, не кончи его! Да, как раз то, что а, нужно. Не <связывайся> Прек... И кончи а! его! Чего ты ждешь? Прекрати! Не кончи его! Чего ты ждешь? Прекратите вы! Не ОСТАНАВЛИВАЙСЯ! Вот так, вот так. Не ОСТАНАВЛИВАЙСЯ! Да, давненько я, конечно, не махался. его! А... Покажи всем мне плохо. Мне Так, убираем. И грабим его. Чтобы не нападал больше. Все. Ай, я сейчас луком-то не хожу. У нас злодится вообще выждеть. Кто-то со мной хочет напиться. Да ладно, это мы все уже в люлячки, люлячки вставили, все, теперь так, можно и колечко одеть, так что, по крайней мере, о, откуда у меня уже амулетик, а, углиничающего. Как дела, если... А, тут можно, короче, короче, сделать как, а, то бишь... Э, с ним поговорить и уменьшить цену на 6 золотых готов тебе так ладно давай хорошо договорить за... блять не то нажал перезагрузимся ну я конечно сейчас перезагружусь для вас это конечно это будет пару секунд как бы я это вырежу. ну вот мы продолжаем дальше конечно я уже вот дубасил ну вот как дела так вот. Я не что? Нет, нет. да, вот так и надо было. Ну как бы вам это все дело удобно было, я просто вырезал этот момент и все. Там, что я там пробегал? Я вот дубащил тому. Его видите, здесь нет уже. Так, ладно. Такс, такс, такс, такс. Он уснул там. О, спит. Заходите вот так. Как баг. И ничего, он даже не заметил, что я тут что-то стырил. Ну, вот так, как-то видите. Это как бы баг до сих пор работает. Ой. Эй, ты, подожди. Что тебе? Это? А, это записюлька. Картинка. Никак. Да, у нас тут с клопами беды поеди. Ну конечно. Ну, с, крап... с клопами тут несложно, это вот. Пробежался, здесь поубивал их. Где они пищат. То бишь. Тупое задание, конечно. Ну, потом попозже пройду, А, не, вот они. Вот они, клопы. Смотри, я дамага им вообще маленькая. Наношу. Ну, хотя чуть-чуть хотя бы, чтобы прокачаться, знаете, для того, Из чтобы этого я... не выйдет ничего этот. хорошего. Лучше набирать здесь опыта быстро. Клопами. Здесь, где-то кажется, клапы вот они. Они даже красным загораются. Ну я буду, если что, по модам проходить, если вам понравится, это, конечно. Кошмар, там еще что-нибудь, я буду проходить для вас. Как бы, если вам это будет по нраву. Так, здесь убили, здесь убили. Так, где-то еще должны быть. Клапы. Клопы, клапы, клопы эти. А. Кажется вот здесь, а вот в этом уголочке будут клопы. Точно не помню. Нет. Nope. Ну, тут бегать, в общем, надо будет. Так, где-то девчонки, надо это идти. Самое лучшее, это здесь беговые эти брать. У меня наушник кряхтит, я не понял, что это он так, так. Она сейчас здесь стоит. Вот Вот, я принес твое ожерелье. С этим ты справился. Ты должен выполнить еще одно задание, чтобы доказать нам свою преданность. Что? Так это была всего лишь проверка? Да, но если ты справишься со вторым заданием, ты поймешь, что оно того стоило. И что будет вторым заданием? Ладно, слушай внимательно. Рядом с маяком есть пещера, в которой находится магический череп. Принеси мне этот череп, и ты будешь допущен к нашему предводителю. Звучит просто. Не совсем. Есть одна заковыка. Что? В пещере живет Маракорис. Да он же запросто порвет меня. Тебе придется что-нибудь придумать. Ладно, все понятно. Тут видите, самое вот главное это вот это вот. Ну как бы сейчас я Маракориса прохожу, и потом встретимся в следующей серии. Если она вам понравится, конечно. Ну, а, еще с магом надо поговорить, что, что я стал за Эй! магом. Лорес сказал, что ты можешь помочь мне попасть в монастырь магов огня. Это твой выбор. Да, я хочу стать магом огня. Насколько мне известно, они с радостью принимают послушников. Так зачем тебе нужна моя помощь? Лорес упомянул, что они требуют плату за вход в монастырь. Я не смогу провести тебя в монастырь. Я все-таки маг воды, знаешь ли. Большую часть времени он проводит на рыночной площади. а я слышал, что иногда он отлучается из города. Он рассказал мне о статуэтке, которую у него украли. Эта вещица очень много значит для него. Если ты сумеешь вернуть статуэтку, он обязательно проведет тебя в монастырь. Помни, что даже если ты вступишь в круг огня, ты все еще сможешь присоединиться к нам. Если, конечно, докажешь свою полезность. Ну вот видите, да, сама вот. Сейчас самое главное, вот знаете, я пойду сейчас как раз-таки туда, наверх, то бишь на эту гору забираться. Ну, чтобы вам объяснить что лучший способ потом во сколько часов там сделать это вот эй ну, ладно я, я с города так Из... так так чтобы он ко мне не придирался короче так просто поговорили ну вроде бы как бы ему платишь да есть в, в возвращении 2-0 я так бы помню где это было Из-за этого не выйдет нет. ничего хорошего. Я его так и забыл одеть, конечно. Но, в принципе, вы видите, сами, что я нормально так прохожу это все делом. Да, орчие оружие, я не знаю, есть, нет, это или только когда задание берешь. Да на воде стена крысу на крысу говорю. Ну, видите, вот самое здесь Из этого не выйдет это, ничего хорошего. Самое плохое это вот это вот, когда скам вот происходит. Так, аккуратненько проходим, чтобы не нарваться на эту крыску. Ну, вот все равно на крысе нормально. Да, здесь орчевого оружия, как я понимаю, что нет через. А не вот она. Это хорошо. Бак этот не убрали не подфиксировали. То бишь, чтобы стать этому, помочь. В принципе, здесь ничего сложного так и нет. Ну, кому как. Как говорится. Ну, я так думаю, что сейчас скоро закончим. Как для дома кориса пройдем. Маракориса убьем. Не туда пошел, что-то задумался, как обычно. Ну, вроде как так. А тот череп Получить это вот сейчас мне надо будет огненный ну, вот это, вот штучку. Сколько она тратит? 5 маны. но ну, в принципе, пойдет. А, близится сход. Что-то как-то быстро. Ну ладно. Переодеваемся. Ну, видите, что разница чуть-чуть понятная. Я с кабанчиком смогу справиться ну, в принципе, да. это без всяких щитов даже вот так скажу Видите, как она есть по факту а то что подумайте что я где-то 4 блин как обычно Ой, а вот что у Дамаг очень такой... Черечу вот Для чего я шпагу взял? Потому что она больше дамага наносит. Так что... В любом случае, когда играете, лучше такие вот, да, как я делаю, тоже делайте так. И быстро прокачивайтесь. Прокачка вот будет даже так на совершенстве. О, больно? Больно в ноге. Видите? Все. Легко. Блин, думаю, сильные даже так. Ну, я лукаю, потому нет. что нам это все дело пригодится в любом случае. По чесноку сказать. Да, я, кстати, когда играл в uh, Grounded. Попиши. Вот сейчас сохраняемся и используем свой свиточек. По Макорису вот так бить будем. Потому что мы вот так и победим. Тут две тычечки ему. Кто сказал, что... Человек так просто не сможет это дело пройти. Может. Макорисом сражаться только так. Потому что, ну, вариантов я больше не придумал. У меня в голове, конечно. Сказать, кашка. Да, вот в реальной жизни я зарабатываю фиг нифига, вот за 50 тысяч себе собрал системный блок вы не поверите, но вот на реальных событиях стоило его мне его собирать? А как вы думаете? Ну, если б я стримерством буду заниматься чаще, да В принципе, все пойдет Даже, да, 10.50 я ну Сейчас видеокарты взлетели в оперный театр, ну на сбор их У меня у друга Получается, 550-ая, RTX-550, ну, простая RTX-550, да, у него тоже, он говорит, тянет нормально, да, но он до сих пор не знает, что я собрал себе системник, ну, сами по факту, потому что он меня за замучает, как бы, он говорит, ой, я стримерством занимаюсь, по-моему, а на самом деле прёт мне в лицо, это я знаю, я вот так сказать, я да, занимаюсь, я ему даже так же показывал свой YouTube-канал, по честнику вот сказать и по факту так эм, сейчас по заданию она может здесь быть и девушка ну видите уже рассвет наступает так что О. Ну это понятно здесь ничего такого не расскажет особого. комната тут бесплатная так что можно пойти спокойно поспать в чем дело, Сара? Черт! Сара. В чем Сара. дело? Черт. Черт! Что тебе нужно? Я принес череп. Хорошо, ты находчивый вампир. Не волнуйся, вампиры чуют друг друга. Ты многому еще научишься, ты еще новенький. Кто из ваших сделал меня вампиром? О нет, мы не занимаемся изготовлением новых вампиров. Хариниса без того маленький и едва успевает снабжать нас кровью. Однако было бы интересно узнать, кто же все-таки это был? Как он выглядит? Он был закутан и не горбат. Странно. Возможно, сам Ардас помог тебе. Могу ли я увидеть предводителя? Да, его зовут Ардас Кахар, и ты найдешь его в верхнем квартале. Ты попадешь в его дом, если от большой скульптуры повернешь направо. Да кто меня пустит в верхний квартал? Ты, конечно, обязан быть гражданином, но Ардас имеет влияние. Вот, возьми этот документ. Подожди. Вот, возьми эти руны. И это особые руны вампиров. И кроме них никто не может воспользоваться ими. Они расширяют наши силы и возможности. Спасибо. Ле погоди, погодь немножечко на да, все. Так, надо выпить кромешкину. То будет жизненная к убавляться ну вот видите эти руны контроль э -э, волка вызвать и свет ночное зрение то удобно вообще я вам так скажу рассказывать все дела? я сейчас верхний квартал в любом случае не попаду я потому что это знаю а не понял я же выпил еще раз Игра, наверное, забаговала. Да, игра забаговала немножечко, но ну, ничего бывает. Не обращайте на это внимание, сейчас сохранимся и просто перезагрузимся. Оно так работает, порой это эффект, наверное, не сошел. Вот видите, я убрал его, видите. Ну, сейчас попробуем на верхний квартал. Пройти. Он сейчас не пустят. Стой! Только граждане! Я уважаемый гражданин! А, не то. Этот документ предоставляет мне доступ в верхний квартал. Да ну, лорд Хаген дал ясный приказ. Только граждане город приходи, как. Ну, видите, когда я стану гражданином. Ну, тут ничего сложного. В принципе, э, с волками есть я махался, тут по-малому. Вот еще золотишко немножечко. Давайте еще чуть чуть давайте, когда гражданином станем, тогда мы окончим эту игру. Так, поговорить с торговцами, со всякими этими. Да, можно почитать. Он спит, как убитый. Ничего. О. Эй, ты! Чем? Что ты продаешь? Я могу помыть. Так, ну это понятно. Мне это ничего. Что ты знаешь с тех пор, по. Так, ну это попасть в. Паладин из. Вверх. Можно стать. Ты можешь помочь. Что? -то... Так ты можешь похож Что ты хочешь? Что золото? Ах, ты, Господь. Где мне найти эту? Как я уже... Как именно? Это просто. Став ученик. Помоги мне всем. А к кому я могу поступить? К любому этому... В принципе, тут ничего сложного. Как мне получить одобрение? Ты просто? Просто одобрение. А почему ты? Я бы... Он ювелир. То бишь... А... Тут с этим золотом не, не проблема. Надо будет пятерых. Просто убить. В принципе, волков, я пятерых могу. Ой, дюжина, это шесть. М -м -м. Так. Пойдем, грите, поговорим. Так, с этим сначала поговорим. Сейчас никаких. Я Сейчас что не с... Единственное. А что на. Ну! И... А что если я. Хорошо, я... И наконец... да, Тогда и. Я... Ну, это всех благословение получить. Так да какой с. Ну, это он не там обычно. Ты можешь научить меня хм. я... я моей племяннице. Она племянница его, да, я знаю. Так, бери Что же за нее ми... отдаем, потому что это тоже. Он... Хватит. Но у меня.. Я собираюсь заплатить пиздец, да? Она мне тут кое-что даст, так что... Это специально все сделано, видать, я так понимаю, что тут... Сложность в том, что... Он... Волков тут поубивать, тут не проблема, тут она все сразу есть. Он-то думал, что я ее платье там все позабираю. Помоги мне, с... Так, надо заплатить, вот твоих 10 золотых. Ну ну ты. Помоги мне, Волк, А есть другой способ попасть. Ну, есть, он, да, я даже так скажу. Но он тебе все равно не допустит, да. К Поэтому всему так. Пойти поговорить с этим, чтобы он тебя обучил. Мне как раз можно. <минуть> Эй, ты! Добро, я Мне нужно попасть в верхний книжчик, а ты. Я хочу спряжь. Что ты хочешь? Я научу тебя. Ну, вот запять, я скажу, он обучает а -а -а -а -а. ну я скажу, я как обычно скажу, э -э, багом буду пользоваться меч просто один создал и все ну пойдем балков я скажу, я я я не помню Вроде они такие не сильные, но все равно, шкуры волков мне нужны будут. В любом случае, о. тут все в принципе не сложно. Вон они волки ходят, их 6 надо штучек. Сколько такое гор? Оно есть. Вон я закусаюсь. еще двоих как раз надо убить сейчас шкуры забираем там там ничего ничего нет три скурятенькие все что ли так здесь больше волков нет ну хотя в готике другое но их там их много ну сейчас мы тогда ну я вырежу этот момент конечно для вас, конечно, чтобы, ну, время тоже не теряли. Ну вот, я вернулся снова, видите, все в игру. Так. С ним говорим, шкуры мы отдаем. Насчет. Мы дог... Сколько? Насчет. Мы договорились на Паудюжиме. Полдюжи. сколько.. А, у меня 5. Фу, блин. Так, ладно. Я извиняюсь. Ладно, еще пойдем одного волка там добьем. В принципе тут ничего сложного нет. Можно позже под контроль взять как бы кого-нибудь. то что я волк себе вдруг и я может хоть кого-то взять там контроль. Человека под контроль можно взять. Он тебе будет служить. Хм. Но я не пробовал никогда, так что хм. лучше этого не делать, пока первый круг. Так, ладно, иди сюда, волк, мы тебя брухнем. Так, все, теперь 6. так по заданию я выполнил, так, это уже все, можно было и в пещерку эту сходить, но там орк, я как бы боюсь его, <laughs> еще слабоватый для него, в принципе, ну вот сейчас на гоблина всходим еще потом, в следующей серии, как я думаю, и стану замагом, ну еще кое-что сейчас, еще гильдиварок надо вступить, ну, гильди воров это просто подставить одного кого-нибудь, человечка. и все. Посади в тюрьму. И он попросил Иноса <кх> а так, в принципе, все нормально будет. Пол дюжины. Получается за шкуры. Насчет... Я принес их. Отлично. Вот и... Я получу твой одобрение. Я надеюсь. Но... Ну все, одобрение я получил одного вот так. Теперь же. Надо поговорить теперь. С Гритой, чтобы она обо мне поговорила. Чтобы я мог уже взламывать замки. И все, А, где Грита? Дыхнет. Ну понятно, вот. Эй! Это было вот так? Да. Так, ну видите, вино надо было мне. это удобно, вы знаете. Здесь деньги. Да, деньги решают, пускай. Сколько уже? 350. Так. Квадросу я еще не ходил. И еще 50 золотых я потратил. Ну, в любом случае ты тратишь. Так, а у него ничего не вышло. Так. благословение надо получить. Я прошу твоего. Почему я? Я хочу стать учителем. Так, ну чтобы мне Верхний Квартал с этим поговорить. Он там те задания таснул немножечко. Ну это специально, чтобы в Верхний Квартал попасть. Я для вас же это все дело как раз такие задания возьму с гоблином, пога, убить. Что я? Ты хочешь? Мне нужно. Ну для. Ну и конечно. Как? Я пришел, чтобы получить... Это хорошо. Ну... Так, мы это получаем. Так. Откуда ты... Я при... Расскажи. И нас... Так, мы ну, так Расскажи. Мы обучаем... А что ты делаешь? Я про... Я слышал.. Неужели? В чем проблема? С континентов у нас теперь была... Корабль. Не, не, не. Ну, в общем, тут... Ты не... Конечно. Где... На пути в... Наверное. Да, Если... Я услышу... Да, да. Ну вот и все. Вот он теперь мне потом он даст еще... О, не знакомый. О, Ты сложность. города. Снаружи, наверное, там наход... Это сложность, кстати. Вот, смотрите. Видите, тут можно увеличить силу монстров. Сейчас они увеличатся в три раза, в два раза. Можно сделать простые, но нормальные сделаны. Если осторожно, то никакого риска. Теперь у меня молобы будут посильнее чуть, чуть пить, предупреждаю. Это типа как бы ув увеличена сложность. Все, типа молокомон. Сложность специально увеличена была. Можно было бы еще и этому помочь, но... Невыгодно. Не так, ладно. С ним поговорим. Как начать? Ватрас. Да. А благослови. Да. Тогда ты получишь. Все, я получил, ты можешь научить меня взламывать замки. Ты, ты заплатил дом. Однако я не могу сделать это без. Сколько ты? 20 золотых. Хорошо. Как? Эти деньги. Научи меня. Возвращай. А, у меня опыта не хватает. Взламывать замки, вот. Теперь у меня осталась сотка, ну, в принципе, нормально. Окон. Я еще работаю. Я... Так, ладно. Я не ни к чему, так Типа я не трус. Ты про жабу. Покажи. Давно. Да. Я. Когда я мог. Нам здесь что касается, А то. Все, я да. уже стал гражданином. Я, я готов. Что до? Три вещи. Ковать, ковать, ковать. Ну. И он учит, да, Научись... Э учитель. делу так. Возвращ. Так у меня не хватает. Она. Б... Так у меня три осталось, в принципе. Я уже гражданин города, так что мне пофиг. Знаешь, так, ты... так, так, так, пошли. Гражданин города у нас сюда. Стой! Только. Я уважаю. Я могу пройти. Запросто. Несложно. Так, возвращение 2.0 это жопа. <с а, так Все, я поговорил Сейчас вот сюда надо. Нет. Сохраняемся. Потому что они агриться будут, потому что мне надо будет с этим поговорить. Привет. Кто ты? Чего тебе нужно? К тебе я пришел, отлей. Да, это так. Я также чувствую, что ты вампир. Что привело тебя Кто-то недавно сделал из меня вампир. Это очень странно.